Совместно патриотическим клубом я горжусь Севастопольский государственный университет, который я представляю Волконский Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент в кафедре финансового банковского права и руководитель этого центра, а также организация Союз писателей России. Севастопольский писатель Оксана Непомнящих провела необычный урок в ходе которого познакомила семиклассников 57-й школы со своей книгой о космонавте. Ее все называют космическим писателем. Она первая, кто осветила жизнедеятельность нашего космонавта, который родился здесь, в Палахлаве, Антон Шкаплер. Сейчас он находится в космосе. Обратите внимание, вот этот мальчишка, который смотрит в небо, это да, Антон назад, какими, как вы... Был мой сын. Примерно в вашем возрасте мы задались вопросом вместе, мы друзья. Кто ты, какая твоя цель и кем ты хочешь быть? Меня как журналиста больше всего интересует вот этот феномен. Почему кто-то говорит, а кто-то говорит и делает, и более того добивается своего. Пока командир экипажа Антон Шкаплеров снова работает на Международной космической станции, его биограф продолжает собирать материал. Понимаете, я бы, может быть, давно эту тему оставила и занялась бы чем-то другим, но Антон все летает и летает, он мне все дает и дает работу, я не могу ее никак остановить. 20 февраля нашему земляку-космонавту исполняется 50, и юбилей он отметит в космосе. Оксана Непомнящих надеется отправить на орбиту поздравления, чтобы Антон Шкаплеров видел и знал, как на родной Земле его любят и ждут. В конце встречи космический писатель с удовольствием ответила на вопросы ребят. Потрясающе, Юля, во-первых, я очень тебя уважаю за твою смелость, потому что встать и сказать я хочу, это уже первый шаг на пути. Мы же стесняемся. У нас же сидят вот эти вот подверия, ой, никому не говорят, а то сглазят, ой, никому нельзя говорить заранее. А я, знаете, общалась с сильными людьми, а я удивилась, а они не стесняются говорить я, да, я хочу. Я повторяю, ребята, это уже половина вашего успеха. Мечта и цель вот что способно изменить всю вашу жизнь, сказала школьникам Оксана, не помнящих на прощание. Встреча прошла в рамках сотрудничества Союза писателей России с учебными заведениями Севастополя.